О, сколько там людей-то! Ребят, вы куда пишите-то? Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Тэйчен На связи Вескер. Том Рейдер, Лара Крофт, Томб разве Томб Рейдер? Она же восстание или восхождение. Рассветительница гробниц? В зависимости от каком контексте вы используете слово Райс. И мы продолжаем. Я сначала думал, может сейчас отправиться к Баба-Ягин еще раз. Я записываю все в один день, все в одно утро и в воскресенье. У нас сегодня... 28. двадцать... ну сколько? Двадцать восемь или двадцать девять? Я уже просто... Двадцать девятый, двадцать девятый, скажи. У меня просто уже... Бзик по времени пошел. Хороший бзик такой. О! Он здесь водялся. Так, что я еще здесь не видел? А, кстати, может получится... Я сделаю парочку. Пусть будет. Потому что стрелы-то полезные. Стрелы-то надежные. На всякий случай, то мало сейчас начнется опять какая-нибудь битва. Ну! Но... Говорил же! Бегом, бегом, бегом! Давай, есть! Держимся, держимся! <соц> <соц> Эд! Вперед, вперед, вперед! Давай, давай, давай, залезай! Ты где пройдешь, говорят мне. Ну давай, спускайся. Молодец, защищает свой пост. Респект. О, привет! Да, да, да, да, да, да, да, парни, молодцы. Вперед, вперед! Давай, лечись! Ром! Гори в <смех> <смех> Есть все желающие! Патронов на всех хватит! Ага, вижу! Гори! Собираем все. О. О-о-о. Константин прорвался. Ну, привет. Лара, тройка прорвалась. Нет! Молодцы. Мы ничего заберем сюда дело. В крайнем случае, Константин там получит закар молниеносный Причем у нас двачка, кстати, на прокачку вообще шикарно. А, давайте тогда посмотрите: Вот это берем: зажигательные бомбы. Изготавливать мины из найденных собранных с тел поврежденных врагов раций. устанавливать радиоприемки привлечения к себе врагов и воссоздание их. А, отлично! Делать трупы ловушки я не вижу смысла. А вот устроить знаток дробовиков я с удовольствием. Погнали. Наши те, чтобы добить врага. То есть я держу в руках дробаш. Он у нас в, пол... в состоянии, Я пробежаю дробаш. И он помирает меня от этого. Ну, вообще как в Ематайе. Это Ематай. Только по-сибирски. Нам наверх теперь надо. Кстати говоря... Куда это я пошел. Ага, она наверху, по-моему, да? Нам вот сюда надо. Ты наверху? Да, она наверху. Что ж, погнали. Так. А так хорошо получалось. Ну ладно, чаечку. С малиники очень вкусно. Целую косточку сварил сегодня. Так, молодец. Лара, потрода не бережешь. Отлично. Так. Так. Держись, держись, держись, держись. Не смей мне тут помирать. Вот, давай. Отлично. Аккуратно! Тоже мне... Спаси, Ох... хранители Китти же. Спасти даже себя не могут. Так, вот, вот, давай сначала откроем. Бивень с аккуратной резьбой. Необычный рисунок. Красивый, походу, карта мира. Это карта. На ней изображена горная тропа к Китежу. Попадись ты мне раньше. Да, не пришлось бы помогать Якову. Так. На всякий случай выключим. Так Погнали! Вот это эпик Один подписчик Я уж не стал его комментарий. Он написал Когда будет нормальный Контент А это что, тебе не нормально? Как по мне это шикарный контент Да, О -о -о. Это, это поле боя. Это поле боя. Держим, держим хватку кров. Какое здание великолепное. Вот реально, я восхищаюсь этой архитектурой. Мне реально очень нравится. Подъем посмотрим. Спасибо, я вкуса. Нет, вы посмотрите. О, какая красота. Вы знаете, какие мелкие детали. Просто даже если вот так вот взять, посмотрите. Ну, этот прямо храм бога войны какого-то получается большей степени. Но Китиш реально очень красиво отстроен. Яков, надеюсь, ты платил своим архитектором. Так. Так, ладно. Так, нам вроде как вот туда надо было. Ага, все, принято. Давай, Ларач. Вот до нижней дотянемся, до верх пока нет. Теперь наверх давай. Э, ты куда? <связывая> ну, зато быстро спустилась. Надо... И надо искать везде позитив. Надо искать везде позитивное направление. Казакасова, она же Спустилась. Спустилась. Так, вперёд, А, Отлично. Молодец. Красота, красота. А благо она под вебку пока не лезет. Это хорошо. Так. Вот так вот. Давай-давай. Есть. Отлично. Молодец. Наверх. И сюда. Какие витражи. Прям по нам стреляют. Так. Ну и как? И что делать? Прикажешь? Вниз не спустишься уже. Вот по этому маршруту я только-только сейчас ходил. Так что он нам не вариант. а, -а, -а. И вот даже не заметно было. Держись! <смех> удержались, удержались. На всякий случай пока что... Пока держим маршруту. а, -а, -а. Так. Отлично. У -у -у -у. Я везде ищу подвох. Я такой ощущение, будто вот сейчас появится этот тяжградский отряд. Так, я же зацепил Лара. Охота. Охотится на животных. Ну, ладно. Есть. Давай. О. А чего бы нет-то? А что мне здесь делать -то? Оружие разве что максимум сделать. Ну. У нас все это есть. А здесь? Драконов огонь мы сделаем, конечно. Экспансивный пуль, Давайте ее. Экспансивка, она лучше держится. Она дольше держится. Она дольше держится. Все. Небольшая перерывка нет-то? Так, отлично. Восхождение китежу. Серьезно, Вот сейчас... А, а, вот дали мне сейчас одну очку, еще одну. Лара, отпусти! Отпусти! А вы что думали? Я попущу очку прокачать? Когда сейчас возможность будет? А-а-а. Тем более у нас пистолетные. У нас пистолет есть. Эй, нет! Ну-ка. Не дают! Вот не дают, вот обидно. Вот сейчас обидно. Нет, бы дали бы сразу очко у палатки. Это удобнее. А то она сейчас прыгнула. Все, теперь давайте очко дадим. О! И где я этот навык уже? Ладно. Держись! А что ты внутрь не, заля... не залазит, что это? а а Вот почему. Давай, залезай уже. О-о-о. Ой, сколько там людей-то! Ребят, вы куда пишите-то? Так, отлично, они еще и по собственному городу лезут. О! О! Ты куда я попал? Что за муравейник? Посмотрите и сколько Это орда Это орда Александр Македонский отдыхает Александр Македонский Вы заметили? Они страдают такой же фигнёй Что и страдали в отдельных моментах то есть это есть анимация? Спасибо, парни. Окружены, отступаем. Да-да-да-да-да. Мы все через это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Краск. Я с дробашом пока. Спасибо, сэр. Давай, залезаем а -а -а! У -у. Так, получается, он погиб, да? Ладно, мы пока еще живы Мы еще живы Наверх, наверх Пожалуйста, дайте мне палатку в конце Я буду очень благодарен что yes. <ривотно> то какая Давай, Лара Залезай наверх Молодец Эй, отцепись Отцепись, это моя нога Отцепись, отцепись Это моя нога Отцепись! Вот же... Вот же паскудина! О. Вот последняя осада Кикишградова. Бегом! А угадай! Лара, мы поможем тебе чем только сможем. Молодцы, ребятки! Любая девочка, я... Так. Собираю у всех все, что есть. Это будет долго, это будет муторно, это будет весело! Жри гранату! Вот вам советская винтовка. Будете знать, как со мной воевать. Блин, серьезно. О. Давай-ка смастерим что-нибудь. Так. Давай! Открывай мне дорогу! О! Могу забрать? Нет! О! Отлично! Можно сюда парочку? Зараза держим! О. Так, все забираем, никого не оставляем. Че сейчас еще парочку здесь появится. Видите, сколько здесь всего? О, палду, хорошо, смотрю. Давай, иди сюда. Горе! Давай, Лара! Вот так вот, парни. Черт. Благодарю, благодарю, благодарю, благодарю. Спасибо, Софья. Отличный выстрел. Возьмем ее в, в, в, в третий эпизод помощницы В прошлый раз был это Ди, Дионыч. А если ты выживет. А теперь будет вот. О! Прямо компактно все сложило. Давай! Нет. Как вот сделать из этого ловушку? Ага. Во! Во! Вперед! Точка невозврата! Дальше лагерей не будет. Быстрый переход и улучшение характеристики игрока. О, -о, о Это финал, ребят. Это финальчик пошел. Это финальчик пошел. А, давайте. У нас сразу, во-первых, во помесь кровь. Во-вторых, баба Ягу. ну Ягу я отдельно, наверное, запишу. А может, я не буду, наверное, доставать ее уже. Пусть отдыхает. Пусть. Берем, прокачиваем Раз Не будем пускать финал Будет значит длинный эпизод сегодня Ну и хорошо Ну и хорошо По месте крови, значит отдельно запишем У нас еще одна наука одно Одночка наука осталось. Труп ловушки, иду, не смеши тебе я. Вот Заток пистолетов Изучаем вот ответ А все остальное откроется у нас потом уже но, в принципе, сегодня, знаете, такой же скач <смех> Может, реально разбить, сделать немножко пожестче? Давайте вот так сделал, Да, я разобью на пару эпизодов, вот так вот Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение Лайк, комментарий, подписка на канал Дискорд, ВКДН, арт, Телеграм, все в описании ну, А с вами был Вескер, Амбрелла, Течкин, Голова А также Том Брейдер, Ларен Крофт Увидимся в финале А также не думайте, что это будет полноценный финал у нас с вами еще поместье Крофт остался и Баба Яга. грабные трапеции. Это я тоже запишу. Погнали,